Всем привет! С вами Дмитрий урсул И в сегодняшнем видео из категории «Автоматизирую это» мы рассмотрим плагин от фирмы Waves HDelay. Это обычный дилей плагин, который был симулирован старыми, по старым, точнее, всяким пленочным дилейм. Uh, ну тут много было вариантов, uh, зашитым, можно в мануале почитать, uh, чем вдохновлялись разработчики, то есть это не конкретная uh, модель какого-то реально существующего uh, пленочного дилея, а, скажем так, основные параметры, взятые за основу с пленочных дилеев и сделаны в этих параметрах. Но в этой uh, в этих в этой серии видео автоматизируя это мы uh, будем, uh, скажем так, пробовать менять разные параметры плагина в реальном времени. И, ну скажем так выставлять оценку того насколько можно вообще автоматизировать эти параметры то есть насколько это ценно для с точки зрения художественности ну скажем так то есть такой некий эм, попробуем сделать обзор конечно он будет субъективным скорее всего но так или иначе попробуем это сделать то есть что э, что имеется в виду, то есть у нас вот в данном случае есть э, такой пример небольшой здесь просто э, несколько инструментов и вот на вокале таки точнее вокальных чопах а у нас э, здесь я поставил вот этот вот плагин давайте послушаем как все это звучит без То есть такой с обычный танцевальный луп а, и что мы можем сделать То есть мы, мы используем я здесь поставил этот плагин в insert то есть у меня здесь э, ручка драйвает стоит не полностью на вед, потому что мне нужно слышать сухой сигнал а, у меня здесь нет привязки к темпу у меня все в миллисекундах а, и здесь есть вот варианты настройки разных Параметров, то есть, это вот uh, depth, это модуляция самих делеев, то есть, чтобы не был такой плавающий пич, как это было реализовывалось на старых uh, tape делеях когда замедляли или ускоряли пленку. Uh, здесь есть фильтр встроенный самих делеев, то есть, делеи у нас будут фильтроваться, есть фидбэк, ну и, собственно, ручка uh, времени. То есть в данном случае у меня нет привязки к темпу, поэтому у меня есть ручка времени. Uh, в принципе, это все параметры, которые здесь можно как-то видоизменять в реальном времени. Все остальное, оно такое. Ну также драйв конечно можем увеличивать фидбэк но так или иначе давайте попробуем в реальном времени поменять эти параметры и посмотреть как это влияет на непосредственно звук наших вокал чопов а, ну самое первое что можно сделать это попробовать фидбэк поменять То есть, когда мы ставим большой фидбэк у нас можем такой сделать эффект как такого бесконечного повторения Я сейчас даже для этого специально наверное продублирую эту партию сюда чтобы больше после нее ничего не было То есть таким образом вот мы можем в реальном времени э, вот эти параметры менять и, э, собственно, это все будет записываться. То есть у нас э, вот этот фильтр он фильтрует сами дилеи. То есть таким образом можно такие вот классические инструментальные музыки эффекты делать, когда у нас э, дилей очень долго повторяется и в реальном времени он как бы начинает фильтроваться. То есть каждый следующий повтор он чуть более отфильтрован чем предыдущий. Это очень интересный эффект, он всегда классно работает. А, ну, собственно, давайте включим режим лэч для этого мы здесь можно сказать и собрались включаем режим лет на канале и попробуем в реальном времени что-то здесь покрутить в этом плагине Вот у нас так быстро получился в принципе вот такой эффект а, то есть если сейчас мы посмотрим что у нас здесь вышло то мы можем даже пораньше чуть, чуть увеличить фидбэк фидбэк после 100 он начинает как бы сам себя ну скажем так заводить то есть он а, не а, теряет свою мощь как обычный делай а он наоборот начинает возрастать. Поэтому, если хотим такой фриз-эффект, то где-то 100 можно держать и потом работать с фильтрами. А, Но ну, я это все делал, естественно, мышкой. Это не очень удобно, поэтому сейчас мы здесь подправим, сделаем побыстрее эту фильтрацию. Может быть, и верхний фильтр тоже сделаем побыстрее. И сведем на нет, чтобы он как бы растворялся. Послушаем. даже сделать покруче этот срез чтобы он сразу начинался и здесь тоже сделаем пораньше и давайте попробуем а, также изменить а, этот параметр depth и rate. Ну сильно я оставить не буду, потому что слишком начинается какая-то э, уже что-то такое не какая-то такая, скажем, шиза, но в некоторых э, в жанрах такое может прокатить на каком-то инструменте. Ну давайте попробуем рейд плавно увеличить. В принципе, эффект интересный получается. Опять включает режим латч. Может быть, даже чуть-чуть пораньше сделаю. Давайте попробуем что-то все-таки с деппом поиграть чуть-чуть. Ну вот под самый конец канал у нас очень уже начинается быстрая вибрация. В принципе, можно его увеличить. То есть такой получается, что дилей превращается в такой некий шумовой эффект. Чем-то на белый шум похоже. То есть можно такие делать растворения не очень банальные, а такие более интересные давайте еще раз запишем это тоже начну чуть пораньше точнее должны наоборот попозже и парище когда у нас уже рейд достигает более высоких значений То есть очень хороший вариант для модуляции. То есть, в принципе, все вот эти параметры э, мы сейчас смодулировали в реальном времени и э, эффект достаточно интересный, в том числе и фидбэк. Давайте теперь попробуем то же самое сделать со временем дела э, Я сейчас возьму, наверное, вот эту часть. Э, сейчас просто замитируем вот эти кусочки и возьмем вот этот цикл до нашей автоматизации. Uh, так, 330 у меня начальная точка. Сейчас переключим в ритм на всякий случай, чтобы пока не записывать изменения. Mm -hmm. Так, и включу сразу фидбэк. Uh, здесь сделаю тоже в районе 100. Чтобы у нас было больше повторов. 330. Ну, то есть таким образом можно, например, изменяя параметр э -э, вот это delay, можно сделать такую некую остановку, э -э, либо наоборот разгонку, то есть тут по-разному. Но потом, конечно, нужно уводить просто фидбэк. Но давайте, собственно, так и сделаем. То есть мы э -э, сейчас пропишем изменение скорости здесь, к примеру. Даже я включу энерджим тач, чтобы у нас вернулось все в исходное положение. <музык> так. И то же самое сделаем здесь. Уберем просто фидбэк под конец. 0, чтобы у нас эту писка уже не было слышно, чтобы он как бы перестал повторение генерировать. А, ну, можно даже более, наверное, как-то сделать это другому закону, такому более резкому. То есть, в принципе, эти параметры тоже автоматизируемые э, в обе стороны. То есть, так у нас получается такая разгонка. А если, например, где-нибудь э, здесь сделать, скажем так, какую-нибудь коду, э, и закончить, например, сейчас я эти все параметры здесь уберу, вот и закончить, например, такую нашу импровизи импровизированную композицию где-то здесь сейчас я тоже скопирую сюда этот sample то можно наоборот прописать повышение повышение скорости постепенное Так, но ну единственное, только нужно открыть фильтр, конечно же. Ну и в конце тоже стоит закрыть э, делы повторения. Ну, что-то такое э, не очень музыкальное, но это больше, наверное, связано из э, наших вот этого рейта. Сейчас я его здесь тоже уберу. Попробуем без него. Ну что-то такое, да, очень шизоидное получилось. Но идея, я думаю, вы поняли. То есть, по сути, по сути, у нас здесь автоматизируются практически все основные параметры и при этом это звучит достаточно музыкально. Кстати, так-то здесь еще есть кнопка Low-Fi. Так, единственное, только я выйду из режима Latch. Он работает сам как такой некий фильтр, то есть он чуть понижает качество самих повторений, поэтому в принципе его э, особо смысла нет, то есть можно это все сделать вот этими фильтрами. А, ну что, я думаю, что с этим плагином мы сделали все, что только можно. Ну, конечно, можно драйвет тоже также повышать, то есть можно сочетание сухого сигнала и обработанного менять. И потом его убрать то есть все это тоже можно автоматизировать давайте тоже это сделаем ну и в конце как бы убрали а, но ну, это все примеры то есть по сути здесь можно автоматизировать все всему найти применение то есть этот параметр этот параметр этот этот этот этот тоже в принципе а, ну то есть такие основные параметры все автоматизируются поэтому так, с точки такой художественной я, наверное, поставил бы наверное, 9, может даже 10 баллов по 10 бальной шкале Именно по автоматизации То есть, э, что все основные параметры, если автоматизировать, можно получить э, интересные какие-то эффекты Естественно, мы сейчас пытались все сразу объять за один раз То есть, это вряд ли где-то будет использоваться часто Но тот или иной параметр каждый раз можно э, по-разному автоматизировать и таким образом получать вот такие интересные спецэффекты. Поэтому, в принципе, этот плагин э, не только, как дела, и хорош обычный, но и хорош для вот таких вот каких-то э, разгоночных э, тем или для каких-то вот таких фильтров аранжировочных, как вот здесь. То есть это звучит очень всегда стильно. Э, и любую аранжировку, даже самую такую неизысканную, как вот здесь у нас, то есть сегодня три инструмента, э, сделать достаточно интересный То есть, если эти эффекты применять очень грамотно в нужных местах и с нужными партиями, то можно действительно украсить очень сильно свой продакшн, то есть сделать его гораздо интереснее, насыщеннее и непредсказуемнее для слушателя. Ну что ж, на этом в этом видео все. В следующих видео из этой категории мы обязательно также поэкспериментируем с автоматизацией каких-то других плагинов я буду стараться выбирать такие самые интересные не всегда может быть они все будут настолько автоматизируемыми как этот плагин то есть все это я в реальном времени вместе с вами тестирую мне самому интересно и вот я решил в таком формате это все записывать если есть какие-то вопросы или есть какие-то пожелания, может быть, у вас есть какой-то плагин, э, который вы бы хотели посмотреть, как можно автоматизировать, э, пишите в комментариях под этим видео. Я посмотрю и, может быть, что-то из того, что у меня есть в арсенале, действительно, рассмотрю в следующих э, видео. И попробуем тоже это э, проавтоматизировать. С вами был Дмитрий Урсул. Всем успехов в творчестве, экспериментируйте. Увидимся, всем пока.